Что это за место? Ого! Что там творится? Вы кто такие? А <связывая> боже. А похоже на. В пиперку, которую я могу вставить кое-что. Я не обзываюсь это так и есть. Стаси, что тебе? Я не буду папой. Я с вами. Одна кошка. Еще один. Я твой ребенок да. Давай. Мне уже сломали. И КСТ, Ати писать научись. Украина топ, Россия дно. Нет, я и так котик. Россия дно, Украина топ. М. Писать научись. Ты таджик.